Приветствую всех любителей видеоигр. Атомное сердце. Атомное сердце. Так. Во-первых, на самом деле, знаете, что я помню? Без музыки. Без музыки. Вот эти вот все звуки, которые издают он те твари. Очень криповые. Вот честно. Прям что ни на что есть, очень криповые. Так, как надо поступить-то? Красный хорошо есть. Так. Вот, сделал, мне надо на одну вправо его подвинуть, ага. и этот вот так отлично, и вот эти все звуки меня очень нафигают, такое ощущение, как будто даже какой-то своего рода хоррор меня, скажем так, настигает, сейчас это как-то, ты куда, руки тут что достал, ну-ка пошел вон, ты чё? вообще умник нашелся, о, музыка сразу заигралась. Мне нравится Так, надо все смотреть обязательно Как же без этого да? Тут у них написано Еще, знаете, что я понял, что мне не нравится Мне не нравится то, что нельзя взаимодействовать с торговыми автоматами Так скажем Да, как бы мне это прям реально не нравится Так, смотрите, если мне туда по сюжету То зачем мне сюда Давайте откроем Ага, это не так сложно Ой, подождите, а там еще одна была? Да куда ты? Блин, сбился и все Капец Да что ты делаешь? Вот Когда стоит разочек сбиться, все Уже никак не идет Сейчас еще вот эту дверь да, откроется, там вообще какая-нибудь жопа Так да. Вроде тихо Вроде тихо что-то меня это немножко напрягает Так тихо, дают тут всякие кассеты Патроны для калаша, которые уже не влазят Значит, пора перезарядиться угу, вижу комнату отдыха есть И лифт А, тьфу, блин, так мы тут, блин, были, я понял Это так, быстрый проходняк, да? Да, я понял, это быстрый проход Эх Зачем он только у меня? Ну ладно а кассета у меня уже не влазит никуда Подождите, если никуда ничего не влазит Значит у меня чего-то много До свидания Аптечка, до свидания Так-так-так Так-так Одно тоже, до свидания Калаша Ну пока все, дальше хватит Так, сначала мы Естественно электричество там. Забываю, что я Теперь прицеливаться не могу так, минус один. Хорош. Так, как бы мне так подойти, чтобы мне эта тварь летающая, ездящая не мешала. Ой, они же тоже в нее могут попасться, да? А это кстати, самое главное? Я такой просто... Не знаю, я не могу назвать это стелсом. Но поступаю немножко неправильно. Я должен был влететь в бой, там всех раскидывать. А я такой простенький, аккуратненький. Там чуть пострелял, там чуть пострелял. Ага, отлично. Так, давайте, ладно, с этой стороны пойдем в этап. Тоже мне тут пиявка летающая. Хочешь мне кого-то поднять хочешь, тварь? Сейчас поднимем, да, я так думаю. Но хотя бы не ту тварь. Это уже плюс. Тоже если бы она большого пидела. Ну, естественно, что, больше проблем. Ты не все мешались тут. Так, нам тоже, кстати, себе биоматериалы поднять. Блин, а я, кстати, мне, по-моему, качать-то больше ничего и не осталось, по-моему. Блин, так тела валяются по всей больнице, ростки эти. Так, ничего интересного мы вроде я не пропускаю. Скажите, товарищ майор, ага. с вашей точки зрения, как профессионал, наши мирные роботы в боевом режиме действительно смогут воплотить в жизнь операцию «Атомное сердце»? Думаю, запросто. Если роботов полно на всевозможных военных базах, в штабах и пусковых шахтах, и никто не ждет от них нападения, то роботы застигнут американских военных врасплох, как застигли врасплох подразделения, охранявшие предприятие 3826. Крайне печально. Мир только оправился от войны и вновь массовый жертв.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 Ну, это уже много объясняет. И мне это очень радует. То есть, в принципе, эти кольца можем даже надеть мы. И все. И здравствуйте. И коллектив нам не нужен. Блин, офигенная же идея. Так, я сюда зачем пришел? Больших дяденек убивать. Я понял. Только у меня сейчас кончатся патроны. И все. И капец. И ты сейчас ты и Так, там еще один гуляет. Как не видишь, что ты встаешь. Блять, блядь, нет, нет, нет, нет, нет, нельзя ему давать сейчас выпускать растения. Ни в коем случае. Иначе что будет правильно? Проблемы. Так, еще есть? Отличная штука это сканирование. Реально помогает совсем. Так, а что я сюда пришел? Я сюда по заданию ушел. Или не сюда? Походу я сюда не сюда шел. Шел правильно, неправильно, заведомо, скажем так. Так где-то еще один был, я штрех отстрелял. Так, ладно. О, о, о, -о, -о, -о, -о не зря. Ну как не зря, я сюда заглянул. О, калашку перезарядить. а вот и третий. Отлично. Так, патроны для ПМ. -а. Блин, может их, может их уже теперь просто вставлять? Я их уже не вижу смысла разбирать. У меня уже этих биоматериалов, которые дают именно ПМовские патроны при разборе, у меня их просто тьма тьмущая. Мне нужны просто только редкие. Редкие это те же самые беляши, которых надо убивать. Да, да. Потом кто еще? Да мини-боссы всякие, естественно. То есть мне в принципе даже убивать этих не обязательно. Так... Я... Ч ⁇ я сейчас сделал? Не понял, что я сейчас сделал, но мне туда. Судя по всему... Так, а что это? Это под водой. Так, а что я сделал? Ладно. Блин, там врагов, да, много? Так, ну один уже ходит. Видите, что так педите, ваши цветные загадки. Блин, вот эти вот... Зачем вот эти замки? Они же простецкие. Как бы какой от них смысл? Любой, каждый второй может их активировать. Ага. Даже так, да? Сколько у меня там? Ага, отлично. Вот оно что... Вот она, в пробирочках сидят, блять, а у меня даже огня нет. Огня нет! Так, и как мне быть? Если они сейчас повылазят, не пизда, Прям процентов. Я не понял, умирает Но там? Тебя. Да я же далеко, какая унь -то? Люди в пробирках даже сидят. Это хорошо, что у них все заклеено. Как-то я не очень горю желанием, если честно, подходить кому-то близко. Я боюсь, что сейчас и те твари повстают. И все. И будет полный звездец. Ну иди сюда. Иди сюда, говорю. Так, мне вообще надо того большого здоровика вырубить. Потому что.. Мне показалось. Мне показалось, что он ко мне идет Я думаю, что вот этих козлов в пробирках можно уничтожить Только вот проблема в том, что мне бы Огненную кассету Так, ага Это они отсюда вылазят? Эти, попадут сегодня конец? Ну конечно Ладно, я понял Ух ты, блин, дикая, покое так, ладно, у меня тут это, патроны кончаются. Побольше больше она просто не подымала никого. Бля, так и думал. Так и думал, тварина. Ты как мне с тобой сражаться-то? Тварь! Одна все-таки... Одна все-таки за зараза. Да, мне кажется, я не факт, что я смогу с ней справиться. Жизни-то у меня может быть бы и много, но патроны ей почти практически ни по чем. Ей нужен именно огонь. Такая страдка, наверное, тварина пытается меня сажать. Блин, а я так на них времени много сейчас потрачу. Ну, тебя. <связывается> не, вот таким образом-то в принципе... Где это было? Блять, опять тут не будет, что опять? Не, ладно, нормально, живой. Жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, я жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, жив, по-моему, проще будет умереть сейчас. Блин, я еще застреваю везде, мне это так прям бесит. Да отстой ты от меня, блядь! Где бы мне заныкаться, бать мне ее немножко? О, нормально, по хорошо встал. О, пока она тупит, заряжусь немножко. Я сломал игру? Скажите, что сломал игру, меня устраивает. Я буду ее так уйти. Здравствуйте, баги! Пока она тупит, я буду ее так выкурить. Нет. Все. Веселье кончено. Блять, закидывать меня будет, тварь. Да, блядь. Ай, жизни кончились. Не успел. Я очень надеялся, что смогу ее убить. Отчего чего я умер? Прикольно. Неплохая смерть. Так, а где сохранялся в последний раз? Надо сейчас огня найти. Надо сейчас найти огня. На дробовик повесить. Блин. Блин. Ну, в принципе, мы можем сплавать, да? А надо вообще... Блин. Да, да, лучше вернуться разочек. Не зря нам дали возможность возвращения. Не зря. Так, нам сюда, да? Так, это все мертвые, да? Да, это все мертвые. Так, пропусти меня, пожалуйста. Пройти. А, о, тут комната отдыха есть. Недалеко. Отлично. Так. Так, так, так. Иди сюда. Что у нас тут? Тут, тут, тут, тут, тут. Тут, тут, тут. Ну, бери. Ага. Так, мы одну водку и одну сгуху тоже. Вот так вот делаем. Одно только, да, остается? Плохо. Нафиг. Вот так. Вот так будет лучше. Фу, я же говорю, просто патроны, ну, блин, нафиг не нужны. Вообще, надо какого-то оружия мне избавляться, а я только наоборот таскаю все больше и больше. Так, а насчет прокачки, кстати. Перчатка, сколько у меня? Три сотни можно что-нибудь прокачать? Можно? Возврат, возврат, возврат, персонаж. А, что у нас тут? Давай получить. Так, что у нас тут? Ловкость, рука, никого смена меня двое быстрее прокачать. Что у нас тут дальше? Проживаю срок отличный стрелковый навык позвольте вам с большей точностью вести прицел. А, хорошо, бегу. Так, дальше. Стужа мы и не пользуемся. Телеки... Ох ты, бля. Ох ты, бля. Копим, походу, энергия персонажа. Да куда ты? Копим. Так, значит, я пользуюсь полимерным броском. И он еще не полностью прокачан. Вот это мы докачиваем. Вот, отлично. И остается только массовый телекинез. Все, 210. Ух, того там надо практически 400 накопить. И я считаю, полностью прокачан. Надо сохраниться. Лучше я буду немножко отсюда начинать. И пешкадральчиком туда вот так вот доходить Ну тут не так далеко, если я сейчас погибну Но зато у меня есть огонь Так, где я тут поднимался? Вот здесь Да? Да, здесь Блин, а может быть ее куда-нибудь сюда Выманить было? Надо было Блин, но ну здесь пространства мало Вот от этих надо избавиться сначала. Потому что если от них не избавишься, что правильно, они будут, блядь, других подымать. А мне это вообще не нужно. Даже что и и так с этой красной дрянью возиться, блядь. Еще помимо этой красной дряни, эти падлы встают. Вообще не кайф. А чир так разрывает ты так разрывает-то сильно. Так Так, два выстрела достаточно, я понял Вот она еще где спряталась Мне кажется, я просто колбу задел, если честно Но это я так думаю Или кто-то из противников задел колбы, они встали Блин, у меня скоро кончится все это дело Тихо, тихо, даже не думай, летающая зараза Так, калаш Да, кто-то из противников или я начал стрелять по колу. Поэтому этот парень Значит, их тут трое. Действовать нужно аккуратно. Ух не трогай меня, сказал. Я сейчас испугался немножко, если честно. Так, в принципе, я всех уничтожил, которые могут поднимать. Это уже на одну проблему меньше. Ну что, сражаться будем, наверное? Одсхраниться, может? <смех> Блин, а ну, ты кстати реально? Кира. Даже машина не способна на такое зверство. Вот бедолага. Вы жалеете труп, майор? Это изуродованный труп женщины. Совсем недавно тебе тоже было жалко людей. Товарищ майор, человек мертв. Убедитесь, что в будущем мягкость, к женщинам не выйдет вам богом. Нет, с тобой явно что-то не так раз. Попрошу Сечина у тебя откалибровать. Да, только, конечно, непонятно, откуда все это дело выходит, но... Но да ладно Так, а это все, ага Блин, надо сохраниться, наверное Я, честно, думаю, что надо сохраниться Меня прям не отпускает теперь та мысль Что я все красиво, аккуратно сделал Практически красиво, аккуратно В принципе, красиво, аккуратно, ладно И Надо сохраниться Блин, надо сохраниться я не вижу в этом ничего постыдного. Ой. Да тут не только девушки. Здесь с людьми вообще какая-то проблема полнейшая. Да, я хочу с ними сразиться, чтобы вы понимали. Хочу, хочу. Сейчас только сохранив. Да, что поделаешь. Так вы Так, нам сюда, потом сюда, потом сюда, потом. Тихо, не убей. блять, только не застрень, пожалуйста. Все, теперь я полностью спокойной душой... Нос зачесался, нос зачесался. Ах, спокойной душой иду заниматься этими грязными делами. Понимаете? Ну что? На дрободан надену эту штучку нашу хорошую. Ой, они все наполовину юзаные, юзаные. Не, на тебя мы не будем, мы будем с дробовика все-таки убивать. Ну что, поехали. Да? Да, я так и думал. Ты гори, гори, гори. Гори, гори. Главное, гори. А чтобы много патрон не тратить. Да куда ты? Верни. Застрял. Ну и хорошо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Отлично. Главное, что он горит. Еще и застрял. Да куда ты? Как ты попадаешь что ты по мне? Еще и как ты попадаешь? Блядь. Главное, что он там горит. Застрял и горит. Вот это мне нравится. Отлично, вообще отлично. Ой, как хорошо-то это все работает. Жалко, что я так ним не попадаю. Гори, ой, какой я молодец. Баги игры, здравствуйте. Зато смотрите, жизни полной. полный Все хорошо, все хорошо. Воспользуюсь я аптечка на всякий случай, а он сейчас вырвется, и меня вообще капец. Плюс. Блин, ну а мне прям по ходу повезло конкретно, да? Ну-ка... не, мы молнии в него убить, пожалуй, не будем. Смотрите, я потратил сейчас минимум дробовика. В принципе, минимум времени, потому что он всегда горит. И это первый из трех. И мы не повидались с ним никаких проблем. Потому что он тупо стоит, горит Судьба такая. Игра мне благоловит. Отлично. Минус ключ. А вот с него материалы мне тоже очень нужны. Потому что это мини-босс, и мини-эромодуль, и энергомодуль нужны. Вот что мне надо все-таки. Вот так вот быть правильнее. Так, давайте пока прочитаем. Ладно. Данные Удалены. Ух ты, от начальника приемной части комплекса Палова с Мечник, кому? Начальнику полимерной лаборатории комплекса Вавилова Решотникову. Товарищ Решотников, с Вавилова начали поступать совершенно недопустимые образцы полимеров. Вы их там все проебали что ли? Почему, если это не ваша специальность, можно относиться к рудам соотечественников так небрежно? В этом месяце мы закроем на это глаза и сведем отчет за май. Но в июне нам нужны переработанные животные строго по формулам. Иначе мне придется обратиться к высшему руководству. Трубопровод между Вавиловым и Павловым не для того строили, чтобы по нему говно гонять. Судя по всему, видите, весь этот нейрополимер и все эти люди, на которых ставили опыты. Мне их даже немножко жаль, потому что это, судя по всему, не просто люди. Так, как поступим? Как поступим? Наверное, вот так поступим. Потом вот так поступим. Ну, подъем был. Потом вот так вот делаем. И вот так вот делаем. И он сейчас загорается. И отлично, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отлично. И мы сейчас будем его вот здесь вот так вот гонять, да? Конечно, мы будем немножко сами поджигаться. Но этот тварь тоже хотя бы будет гореть. И меня это радует. Ай-яй-яй. Опа. Уклончик какой, да? Так, где дробовик? Да не ты, автомат. не дробовик? Мне. Сейчас, сейчас, я еще нали. Горит, тварь. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой Так, отлично, здесь вот везде разливаем Ага Да куда ты, блять? Мне же самому больно Где ты, кстати? Отлично Ай, промахнулся Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Где ты? Ага попался в да куда куда ты меня к стене это зажимаешь отлично где вижу что застрял скажи что застрял нет не застрял тихо тихо тихо тихо маленький тихо да сам под себя еще бью эту фигне мне еще нравится что у нее нет какой-то четкой дистанции по крайней мере, у паштета. Не знаю, почему... Как-то штука была, кстати. Обрадуемся. У нее прям была какая-то четкая дистанция использования. Ну, в плане дальности. Вот так вот. У нас еще одна тварь. Отлично. Для прокачки самое то. Так, капсула адреналина. Кстати, насчет капсулы адреналина. Блин, не то. А, устанавливать энергию в течение некоторого времени. Вот это мы сейчас используем Отлично Потом Увеличивает урон Наверное, Вот это мы сейчас используем маленькую Чтобы она не валялась в инвентаре Мгновенный сен 150 здоровья Что мне еще? Сгущенку давай Где-то тут еще третья эта тварь была Ну Вот она Так, ждем немножко Сейчас чуть больше половины опустим пара давай вылазить давай. Ну, в принципе нормально сейчас у меня энергия будет восстанавливаться и тем самым все будет вообще прекрасно Страшный, ты <laughs> Страшный, ты ой да это я до него доебался Что ты говоришь, отъебись его Нормально, нормально, гори, гори, гори Гори, гори, тварь Да я ж у тебя в гирополимера сколько налил, блядь, Ты хуя не горит а, да, не Ой, поймал все-таки Ой, зараз Причем, заметьте У меня горит красным, потому что если я не буду Сопротивляться, он меня по итогу убьет То есть это как бы, знаете, как бы Конечный захват такой Ой, не ту кнопку жму я думаю, сейчас все в константе. Отлично. И сейчас мои топы, сейчас экран погорелый, потому что что правильно. Ага. Ты чё? А, я то думаю, что не так. Что он не горит? А у меня оказывается нейрополимерная это. Как он его сейчас назвал? Ну, все, отлично. Блин, ну мы минут 10, да, потратили с ними Но зато я ни капли не сожалею, что я это сделал Так, одну запись мы прочитали, кстати, одну с вами А можно ли как-нибудь вот сюда попасть? Так, с той стороны замок висит Ага Так, а больше компьютеров я не вижу Ну, значит, пойдем Так, тут дверь закрыта, тут замок висит Тут какого-то прохода не видно Щебетарей нет Ну все, значит проходим дальше Так, этот компьютер мы почитали Печенька, да где мне тебя взять-то, блядь а а, а, а а где я тебя взял, Скажи мне, где я тебя был? Ладно Так, что у нас тут по врагам Так, видишь, сохранение справа Ага. Чист конкретно тут есть лифт. Так, а ч я на дробовике? А, заряжай, заряжай, заряжай, ты чё, заряжай? Если там еще такие твари будут, я хотя бы теперь четко знаю, как с ними справляться. Так, маленькую оставлю сейчас вот наперед. Калаш. Ой, ой, иди ой Блять. Да ладно. Где эта тварь? Не понял? <смех> Не понял? Что залит? Ну, понятно, что залит. Ладно. А где я плюща-то подобрать, блядь, успел? А, вон он внизу. Весело живем. А, тут закрыто. А как сюда попасть? Опа... Жалобу. Срочно я подаю жалобу. На что, любезный? На вашего Штокхаузера. Я был играть, но мне еще можна была помощь. Я истекал кровью и просил о помощи. А этот ваш штук, как его изволит иронично называть, просто прошел мимо. И еще попросил одну из этих роботов балерин наступить мне на курву, чтобы я не шумел. Я уверен. Вот же что, крыса. Именно, именно голубчик. Вы уж разберитесь, я вас прошу Обкашляйте этот вопросик на большей инстанции А то это просто позорище Не за себя прошу, за меня уже не жалко Но тут же дело в репутации целого предприятия Он же заместитель нашего главного руководителя Разберемся Хм. Что-то меня теперь это напрягает Так, подождите, если мне на лифте И там плющ внизу Стоит, я думаю, взять еще огоньку Доступ с собой <с Так, хватит места? Хватит Мы просто маленькую аптечку Что сделаем? Правильно, скажем До свидания Сюда вот так и среднюю аптечку с собой возьмем Нет, большую, нет, среднюю С чем у меня там с есть и так далее Отлично Отлично, две такие, три такие Так, где дробовик? Отлично, еще ага. ну что, поехали Надеюсь, что, блин Мне кажется, что вот сюда как-то можно пройти Или меня сейчас на лифте на этаж ниже опустят Точнее не сюда, а вон туда как-то пройти можно Но я пропустил этот факт И теперь не знаю, что делать Ну ладно, фикс Надеюсь, что это не так Сейчас меня Плющ встретит <смех> Блин, теперь еще висит это название плюща А я сохранился? Нет, я не сохранился А почему я не сохранился? Кто меня знает? Нельзя умирать, значит, ни в коем случае Так Тихо, тихо, тихо Нифига там катаются О, наконец-то, щебетать Вот вас и не стало, профессор что же вы наделали? Я должен был получить от вас знания, а получил их... Все зависело от вас, теперь... Ну ничего, у меня ещё остались патроны, я пробью себе путь в науку. Зато я выкрал из вашего кабинета шкатулку с вашей любимой музыкой. Чтобы не забыть, я спрятал шкатулку в сейф. В тот, что с положительным паролем, а не с отрицательным. Чего я вообще смогу добиться, если до сих пор путаю сейфы? Собака Положительный у собаки Эм, это подсказка для нас, интересно? Или это так, для галочки Откуда вообще эта тварь на меня выскочила? Так, ага, здесь тоже код-пароль стоит на двери М -м, То, что эта тварь на меня выскочила, мне, конечно, вообще не понравилось Ух ты, блядь, вот это я сейчас испугался А я могу тебя остановить? Нет, не могу Но они будут мне... Ой, всячески мешать Но ничего, ничего Сейчас я ребят повырубаю немного Тут еще и плюш должен быть где-то, значит Раз его имя у меня до сих пор не ушло Так, еще у меня есть энергетик На всякий случай, не забывать про него полезная штука все-таки очень полезная штука. Там он наверху, ребята есть. Попал там вообще. Попадаю. Пока он там тупит. Что, умер? Да, он погиб. О, блядь! Ох, ты ж твою мать! Вот это я сейчас охренел! Уйди от меня! Да не пугай ты меня! Фух, все, теперь я поспокойнее. Теперь мне как-то поспокойнее, потому что что, правильно? Я уже поиспугался, спасибо. Я попугался немножко. Теперь хватит пугаться. Теперь пора лупить. Слушай, что-ка музыка эпичная на Блядь, умираю. Да отстань ты от меня, сука! Задел, заразу. Все, кончились. Теперь могу только его поджигать, получать. Ну давай, давай, давай, по огоньку походим с тобой, что то Попал на тебя? Зараза. Ну и где ты? Ч ты? Прыгай туда-обратно Где? Попал? Попал? Попал! Все, отлично, минус Ну Он меня так напугал, так выскочил на меня, вообще Блин, музыка эпичная, мне нравится Вообще офигенная музыка Ну тут, суть по всему, месилово какое-то должно быть А я тут это сам Яйца меня. Все, поехали, Тихо, тихо, тихо. Тих. Раз уж тут не его должно значит, так она и будет. Так. Он сдохнет. Отлично. Патронов у меня много, поэтому жалеть не стану прям уж сильно. Где, где, где, где растения эти? Я просто могу же заранее их вырубать, чтобы они не давали им вырасти. На это у нас будет на одну проблему меньше. Таким образом, по крайней мере. Давай, давай, давай, давай. давай. Ага. Так, вижу. Отлично. Так, не. Ты куда летишь, милка? Летит такой. Блять. Так и думал, да? Ты так и думал меня здесь настигнуть со спины. Ну что-то пошло не так. Раз. Это что, мотиву такое? Это морг? Да. Это морг. Здесь хранятся тела погибших. Для дальнейшего изучения. В смысле погибших? Тела убитых роботами людей валяются там, где их убили. А эти-то откуда? Их же тут десятки. И большинство — молодые. Это тела добровольцев, погибших в ходе опасных экспериментов на людях. Охренеть. Нет, но ну я в курсе, что некоторые особо важные эксперименты невозможно проводить на всяких там мышах или свиньях. И для них требуются живые люди. Но чтобы столько трупов — это же просто охренеть. К сожалению, в долге не все проходит гладкой красиво. Иногда добровольцы гибнут. Именно как для как? того, чтобы их смерть не была напрасной и существует этот подуровень. Причины каждой смерти тщательно изучаются чтобы избежать их повторения в Ни хрена себе иногда. Вы бы хоть использовали для этого, не знаю, осужденных смертников. Да и тут. Подобная практика применяется. Но не все эксперименты могут быть выполнены на отбросах общества. Некоторые сверхважные и сверхсекретные разработки требуют участия исключительно полноценных в психическом плане личностей. Иначе все это может закончиться крайне трагично. Да куда трагичнее-то, Храс? Поверьте мне, товарищ майор, есть перспективы похуже. Иногда гибель в ходе эксперимента нескольких десятков добровольцев приводит к прорывному открытию, благодаря которому будут спасены жизни сотен миллионов. Так, например, было найдено средство против коричневой чумы. Пошли дальше. Пора все это заканчивать. Да, это было очень интересно и увлекательно, если честно. Не сказать, что я прямо этого всего хотел и ожидал. Но... Это жестко, если это такой морг. И это не просто один какой-то под уровень. А это не, блядь, склад в несколько этажей. Меня это очень сильно напрягает. Но что поделать? По-другому иногда никак. Так, ну нам. Ух ты, блядь. Ты откуда на меня вылетел, творила? Надо сначала вот от того избавиться. Пока у меня патроны есть. Да ты сдохнешь уже там. Мое. Все высосу, блядь, до да без остатка. А как далеко тянет. Нифига он его обсосал. Жестко. Ой, блядь. Ты еще живой. Я думал, ты уже того отбросил. А ты еще живу ходишь тут. Так, я сохранился. Что уже Хорошо. Так, мне показано, что мне наверх. Но мне и сюда хочется заглянуть. Отлично. Что у нас тут? Живое. А, это быстрый проход. Все, понял. Ух! Ты, летает тут маленькая. Папа! Лопнула. Так, подождите, а как взять тогда сундук? Вон тот. Я не хочу его так просто оставлять. Мне интересно, что там. А? Так, и наверх еще же как-то можно попасть. Не понимаю, что это там Такое, ну ладно Ну, допустим Так как мы всех поубивали, нам сейчас, в принципе, ничего не грозит Сундук наверху Надо было вот так вот поступить Изначально Она там застряла, это спальня Вот, Отлично так, ну ладно, судя по всему, это вот видите Это ведь не один, далеко не один, блин, уровень С таким количеством трупов И причем, как я понимаю, каждый под уровень тел Заключает в себе какую-то Не то чтобы хронологию А правильность причин их смерти А то, что сюда забрел цветок это вообще жесть. Она же может. Цветок может же любое тело поднять. И это меня не просто напрягает. А прямо аж сводит Так, хорошо, что у меня еще энергетики потом оставались. Там какая-то бешеная псина бегали. Куда бежи? Бежи, беги. Я еще молодец, его отстрелял тут некоторых, парочку. Наверху. Так, тут где-то сундук, блядь, где? Так, что тут у вас? А, это с тела просто, я понял. Причем, как я понимаю, цветы должны были захватить здесь очень многих. Да, все тела многие. Но я просто этого не дал сделать. И тем самым какой-то месиловки жесткой нет. Этот вообще застрял, должен был взорваться. Блин, ну мне просто, видите, не дают забрать тот сундук. Точнее, его можно как-то забрать, но я не знаю как. Эх, жаль. А. Эй, юноша, стойте в Если вы хотите, чтобы я вам помог... Нет, нет, я хочу, чтобы вы помогли всему человечеству! Это я и пытаюсь сделать. Да нет же, давайте не будем терять времени, я уже почти погасла. Смотрите, я провела анализы и расчеты. Это нейросетевое эхо, позволяющее трупам говорить. Это ключ к бессмертию. Каким образом? Это же просто остатки эмоций. Не совсем. Я разработала нейросетевой способ самообучения полимера прямо сейчас в голове. Можно сделать так, что сознание не будет угасать, а импульсы из него смогут отдавать приказы машинным частям. То есть можно пересадить сознание человека в машину и сделать его бессмертным. И что для этого нужно? Сейчас все очень просто, оказывается. У вас есть ручка. Я сама не ожидала, как это легко. Когда все, что у тебя есть, это мысли. Они идут так славно. Не томите, ну. храз, записывай, что она скажет. Да-да, сейчас. Я угасаю Для начала нужен всего лишь Простой советский Советский Есть в каждой квартире Эй, гражданка ау. Боюсь, майор, все Нейрополимер еще Хотя, успех ушло Блин, просто утечка мозгов какая-то Жаль, жаль Но сделано неплохо Она якобы нашла какое-то открытие Так а, мне надо просто... Все просто. Все просто. Это оказалось проще, чем я думал. Так, что у нас здесь? Ага. Ага. Так, где-то полетели. Где-то полетели. А, так это же быстрый проход сюда. Да не, эту дверь не открывать не буду. Зачем? Я ее сейчас открою, вы сейчас сразу же быстро ее почините. И сразу что? Правильно, набегут всякие такие непонятные. Не понял. Не понял, как мне сюда попасть? Путите? Не хотят. Ну ладно. Но это своего это своего рода быстрый переход. Хорошо. Так... Сохранение не просто так, естественно. Помню по аптечкам. Ну давай, ладно, сходим. Есть кто? Ага. Так, ну они, по-моему, кончаются. -то. У них, по-моему, есть какой-то конечный итог. Когда они должны закончиться. Я же правильно понимаю? Блин, эти звуки так напрягают, если. Ага, они просто так они напрягают, я понял. Походу. Опа, и дверь за мной закрылась. Ох ты ж, тварина! А да ты откуда взялась-то, тварина? И не одна, еще с гостями. Не, ребят, вы отсюда никуда уже не денете. Выехать на меня хотели. Да я готов себя током под... Это, обработать себя током ради того, чтобы чисто, быстро убить и меньше жизни всего потратить. А, кстати, что я мучаюсь? Ой, ой, ой, ой. И ты тоже иди сюда. Да -да -да -да -да. починить хотела ой. Ой, ой ой ой ой да когда вы там кончитесь да не подзарядиться уже по-человечески спокойно видишь я тут заняты 5 мешает мне тут подзаряжаться а ты когда не сломаешься уже нет я одна тысячу лет ждал когда ты сломаешься зараза патронов надо стало на них больше тратить стоп ой энергия кончилась надо питаться немножко быть смотрите как классно ну разламывается ух ты блять блять Это было сейчас немножко неожиданно просто. Чуть -чуть. Да ты куда его чинишь? Блин, доход спокойно не дают. Так, ладно, давайте дальше выпить, его, Так быстрее просто энергия накапливается Сейчас мы только обратно это сделаем. Все, отлично. Как показал опыт, так энергия реально быстрее восстанавливается. Блин, они там что, бесконечно теперь лезть будут? А они там, блядь, лезут? Откуда вы лезете? Ты мне не подскажешь? Такую щенку тут там бесконечно. Ой, ой, ой! Ой! Вот это я опасно заглянул. Реально опасно. А, все? Ух ты, блядь. Неожиданно. Да что такое? Вы, когда-то закончитесь сегодня. Чего вас так много? Здесь? Да попадит кто-нибудь. Наконец-то. починила, тварь. Да когда вы успеваете? Зараза. Надо быстрей поспешить. Где кто тебя? Как тебя починили, блин? Зараза. У тебя ведь кто-то починил, тварь. Сейчас я от этого избавлюсь сначала. Поэтому вот так вот сделаю. Не, главное, чтобы вот этих никто не причинил. Ладно, эти, которые стреляют, фиг с ними еще, разберемся. А вот эти-то прям реальную опасность предоставляют мне. Блин, я понял. проще вот так Тут тоже где-то есть чинил? Да, есть, Все, понял. Кончились? Наконец. Ой! Ой! Сейчас, блядь, вызовут ребят подкрепление. Все, коротнуло, отлично. Еще есть кто-нибудь? Вроде больше никто нигде не вылез. Ой. На всякий случай, соберу, уже с них потерял. Я просто еще не помню, что с них падает. Но, в принципе, прям не сильно чего-то такого прям важного нет. Сгущеночка моя родимая. Так, с по-моему, урон прибавляет. Я сейчас залутать. Вижу, сундук какой-то. Вот О. Что такое? Скажу, так вышло -то. Как же так вышло-то? Как-то так вышло, да. Просто перепрыгнул. О, отлично. Опа, еще один сундук, Отлично. Да тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Залезь я тебе. Раз, раз, залез, два, залез. Да, Сколько времени? Ой, уже скоро заканчивать, пора. Вот еще один сундук, отлично. В песку чуть-чуть пропал. Ну, это мелочь. Так, тут нормально, тут тоже нормально. Вот здесь вот что-то прям много у меня патронов. Так, с этим человеком поговорить нельзя. Не так, ну сейчас, мне кажется, я буду подниматься выше. По крайней мере, это пока что предположение. А что он так низко стал смотреть? От замка прям не очень удобно даже. Или непривычно, я бы сказал. Так, сейчас полетят тут всякие эти. Дичь все это. Сеченов нормальный мужик. Но как он такой допустил? Армия роботов, озверевшие мутанты и тысячи невинных жертв. Как ни крути, а виновата предприятие. Ага. Да тут и без Петрова проблем навал. Какой-то черту коллектив дванул. Серьезно, а -а -а. надо довести дело до конца и уходить в отзыв. Теперь может это... не тварь. Ваша негативная мозговая создает неприятный артефакт в моем коде. Улезь мне в башку, разговаривайся. Займись дело. Установи маркер, куда нам дальше пойти в лабиринт. Но он все-таки, видите, все-таки немножко сомневается насчет Сеченого, но и не до конца сомневается. Блин, я куда-то фпс Я прям чувствую, как у меня со 150 куда-то, блядь. На копейки какие-то падают. Ага. А ты думал, я что тебе дам так просто летать здесь зараза? А, вижу ремонтника. Так. Ага, лучше я их так вырублю. Так быстрее всего. И они точно никого чинить не будут. Блять, спалился. Дети эти твари? Ой, ой-ой-ой, пора сваливать. Конечно, вы думали, что. Как только дело пахнет жареным, проще отойти. Да ты попадешь-то в него? Понятно, я понял. Так, нет, нельзя. Ну, стоять. Где ты, летающая Отлично. Фух. Так, это быстрый проходняк. Пойдем наверх, поднимемся, посмотрим, что там. Лифт вижу. А что сюда можно зайти? Отсюда точно, блядь, выходит до хренища вовчиков. Это вовчики, хорошо. Какой-то причине должны будут выйти. Вижу, походу сверху.. Есть два варианта. Либо сверху. А -а -а щебетарь. А, либо нет. Сейчас узнаем. Да, щебетарь, отлично. Леночка, идешь на обед? Так сегодня салат ленинградский и осетринка. Закачаешься. Да, Сень, но мне тут закончить надо. Я сегодня на расчлененке. Пять тушек осталось подготовить. Там две свинки, овечка и два старика. Дед да бабка. Деда правда быстро, но... Ты иди, не жди меня. Это минут сорок еще. О, -о, О, блядь. Звучит вообще не сказочно. То есть они, ну, потрошат... Ну, не то, чтобы потрошат они их там, походу, но... Что-то прям вообще не сахарно С ними происходит... Как мне эти замки уже надоели. Не понял. А, я говорю, что-то прям реально случилось. Так, надо их еще... Куда? Мне их надо влево, наверное. Так. Надо все сдвинуть на одно вправо. И туда сейчас киньте, Отлично, здесь хотя попроще. Это правда какой-то бак? Он прям как-то, блядь, из-под... Как-то неправильно смотрит. Нет? Не повыходит ловчик? Ох ты, как он красиво лежит. Блин, игра в целом так красиво выглядит. Что-то здесь не так, блядь. Что-то здесь точно не так. Сейчас какой-нибудь жопы сейчас будет. Сейчас произойдет такой звездец? Нет? Походу да. Вы просто себе Размерчик раз. Это вообще что? Здесь ведутся эксперименты по созданию нейрополимерных эндоскелетов различных животных, приспособленных к существованию в агрессивных условиях внешней среды различных планет Солнечной системы. Эндоскелеты? Надеюсь, эта штука на нас не набросится. Здоровенная. На данной стадии у экспериментальных образцов отсутствуют структуры нейрополимерных мозговых тканей. Пока это лишь полимерные тела. Они не способны передвигаться. Размер у них, конечно, впечатляющий. Это для планет с низкой гравитацией? Какие-то для низкой гравитации, какие-то для высокой. Исследования ведутся во всех направлениях. В одной из ванн вы можете увидеть даже попытку вывести организм, приспособленный к существованию в Юпитерианском океане блин выглядит круто если честно мне нравится выглядит прям эпично это все из крови что выпьем но ну, это все кровь медведь блин выглядит эпично если честно прям реально эпично смотрится все это дело я очень близко подходить очку если честно олей но они просто здоровенные М, сохранение зачем ты здесь. А что тут по времени? А по времени пора заканчивать. Ладно, давайте, ладно, осмотримся. Немножко посмотрим на них. Эту красоту. Еще вот с этой стороны хотел на линии глянуть. О, какой здоровый. Это вот оно должно будет жить на Юпитере. По крайней мере, мы надеемся, что в будущем подобная живая форма будет нами создана. Это вообще кто? Медуза. Это довольно сложный симбиоз медузы и кораллового полипа. Четкой внешней формы у него нет. Предполагается, что организм будет самостоятельно выбирать конфигурацию своего тела в зависимости от условий окружающей среды. Столько всего можно достичь, если поставить науку в главу угла. Может, академик Сеченов прав. Людям лучше быть в коллективе, чем тыкать друг друга стволами, каждый за свои госграницы. Вы в этом уверены, товарищ майор? Про границы и стволы точно уверен. В чем-то есть своя правда, в чем-то нет. Но сложно это все рассуждать. Так, что у нас тут еще есть? Записи какие-то, формулы. Такое ощущение, как будто я ее услышал. Вот я так просто выстрелить хотел проверить. Точно все нормально. Но на этом мы закончим с вами, дорогие друзья. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Ну, про, тут про космос как раз серия. Смотрю ее, пожалуй. Пока-пока.